Всем привет, товарищи, из утреннего Дубая. И сегодня у нас будет очередной бложик, опять же, про Дубай. Про его атмосферу, про сам город. И сейчас я иду на завтрак, туда подъедут ребята, наши ребята, которые говорят, что есть несколько интересных объектов, их нужно осветить. Поэтому сегодня будет у нас все, что касается Дубая, и все, что касается недвижки. Думаю, что будет интересно, поэтому наливайте себе чайку, кофейку, за кексами сходите за каким-нибудь. И welcome в новый бложик. Вообще мы с вами находимся сейчас в районе GLT, а на завтрак, значит, я иду в Chapter Nine. Очень прикольное такое кафе, у них есть комбо-завтрак. Сейчас я вам покажу, из чего он состоит. Достаточно вкусно и вполне себе как бы и за деньги невеликие. Не а это значит, у нас Искандер, который выбирает рабочее пространство для нового офиса. Ты знаешь, как можно русских туристов отучить? Как? Ты снимал себя на камеру вот так вот? Это... Давай, дай, дай мне, я тебе покажу. Короче, русские туристы в Дубае ходят зимой вот так. Футболочный. А, я думал, ты в шортах еще. Нет. Нет, в шортах еще они ходят обычно. Вот, а на самом деле, как бы, не так жарко уже. И местные, они всегда одеваются многослойно, видишь, как я. Для чего Дубай человека избаловал, а? На улице 25 градусов сейчас, 24 где-то, а он, вот, а он как-то вот так. Я на самом деле тоже так же делаю, но только у меня кофточка в машине катается со мной, на вечер она. Как бы днем смысла в ней особо нет. Ты заметил, что ветер прохладный уже, да, улыбая сейчас... Ну да. Короче, приступаем к завтраку. И в общем, как я только положил камеру, из Искандера тут одно место загорелось, потому что ему вчера ремонтники, русские ремонтники, выкатили счет. На 57 тысяч дирхам. Первая смета, первый шок. Перед тем, как на ремонт заходить в офисного помещения в Дубае, нужно сначала согласование, пройти с справедшей компанией. Хоть нам нужно поменять там пол, покрасить стены, потолок, все равно нужно согласовывать. Это стоит в данном случае 2700 дирхам. Угу. А полиэтиленом заклеить двери и стекла стоит 2100 дирхам. с в рублях. как тебе? Рублей, да. вот. Ну Короче, вот так вот все чуть-чуть, по чуть-чуть набегает. Итого, ну чтобы было понимание, здесь площадь у нас, которая покрывается ковролином 76 квадратных метров. Угу. То есть вот 76 квадратных метров это как бы площадь работы будем. Так они, таковым. вот, а где ковролин, который мы с тобой же ездили, тут недавно. Ну, смотрели. вот здесь конкретно в нет, здесь просто есть общая материала. А да, он, короче, куда-то там зашит. Да, все зашито, но вот этого 57 вместе с материалами. Но без материалов получается 32 тысячи дирхам. То есть косметика, мы же показывали на, да, на да, видосе сколько. Миллион рублей, условно, вот там Но мне кажется, это оверпрайс. Короче, сейчас будем еще смотреть, торговаться. С индусами будем сегодня встречаться. Я думаю, не будет подешевле. А индусы просто сами по себе, они чуть дешевле это все делают. И они меньше ценят свой труд. Инвестора у них меньше зарабатывают. И, грубо говоря, можно... На них, короче, можно здесь зарабатывать, в принципе. Вместе с ними, точнее. Вот будет правильно? К нам тут приехали ребята. Ребята сразу в делах. Сейчас да. они расскажут нам про интересные проекты, и мы сразу же отсюда поедем их снимать. А вы их сразу же прям увидите. Да, пацаны? Да. Экзак. Там что-то, короче, переписка идет полным ходом у того, и другого. А эскандель просто класного есть. А в прошлом правильно руками есть или? долго Руками. Вроде да. А мне по ней все Сказал, что холодно а, на улице, было, да, это, в итоге в итоге в тенечке, да, стоишь теперь, потому что жарко стало. Зимой в Дубае погода обманчива. Вчера не было солнца, был утро правда. Пока мы передвигаемся до машины, смотрите, ребята, здесь как чистят небоскреб. То есть вообще на улице сейчас жарко, у них еще идет обратный свет от окон, и они вот спускаются, плюс они все в одежде. И мы еще и высоко. Гриль получается двухсторонний. Ну да, прожарка такая. Слушай, А видишь, прям вот четко видно. Да, где, где они уже помыли. Очищено, и где не очищено, да? Ага. прям контраст. Наверное, они кайфуют от своей работы. Иногда. Я думаю, что им много платят. Возможно, даже больше, чем некоторым сочинским риэлторам. Ну и пока мы с вами идем под и, значит, до машины. Артем у нас тут продал квартиру недавно. Вот вам бел от застройщика Мак. Это район GLT. One bedroom, кстати... Получилось так, что мы нашли ее с мебелью, сразу же полностью готовую. И самое главное, мы ее нашли уже со съехавшим арендатором. то есть она была... Что редкость. Что редкость, то есть мы туда и попали. И все там было просто вот прям вот покупай и заселяйся или там сдавай. В общем, она там вышла 1 350, 000, там плюс еще небольшие расходы. В целом где-то, ну там 1 400 она где-то у нас э, вышла. Вот. Давай тогда тему-то раскроем насчет съехавшего арендатора. Просто в Дубае вторички редко стоят просто так и ждут покупателя там как правило арендатора поскольку в дубае контракты все в основном долгосрочные на полгода либо год то соответственно покупаете квартиру если для себя то должны дождаться пока оттуда стоит арендатор и уже самим заезжать ну либо вы уже сразу начинаете доход получать ты снимаешь здесь квартиру длительно. Да. он значит продал за миллион триста пятьдесят ты снимаешь за сколько в длину? 95 тысяч э, в год ну и, в принципе, я неплохо снял, потому что у меня хороший этаж, хороший вид. Вообще такие сейчас 110, 105, 110 стоят 105-110 а, стоят. А я, значит, снимаю здесь такую же квартиру, только снимаю ее посуточно по 420 дирхам в сутки на сегодняшний день. Вы, в принципе, увидели всю конвертацию в рубли. На сегодняшний день курс, вы знаете, меняется. Но, тем не менее, мы, я правильно понимаю, что вообще, по сути, в очень многой недвижимости Дубая, в очень большом количестве недвижимости Дубая, видим доходность примерно 10% чистыми. Ну, 10%, я думаю, вряд ли. Надо посчитать, что сервис чардж, все расходы. Мы Но уже с Тимуром Где-то на уровне 8%, 7-8% в среднем. Но, если удачно объект выбирать, то можно на уровне 10%. Вот у Тимура сдается студия, там где-то около 10% получается, когда вот. Вы отходя от темы, пока мы находимся с вами в GLT, расскажем про еще один старт проекта, он будет находиться здесь мы с вами были только что вдоль вот этой вот, вдоль этого озера шли, вот MBL Residence, про который Артем рассказывал, как он продал здесь квартиру здесь у нас значит строят MBL Royal, а вот на этом участке будет... здесь будет новый проект пока конкретно дата неизвестна, это возможно конец января, начало февраля, но сейчас уже собирают EOI, это опять Expression of Interest, так как, еще раз Сейчас повторюсь, вот MBL, который только-только начал возводиться. Там было все распродано, когда даже еще забор не стоял. Поэтому те, кто хочет купить крутой проект, почему он крутой, скажу, потому что он идет совместно в коллаборации, знаете, с какой компанией? Aston Martin. Так что любители какого-то эксклюзива, уникальности, пожалуйста, здесь сейчас. Ориентировочные цены студии от 950 тысяч дирхам за студию One Bedroom от полутора миллионов и выше, в зависимости от этажа и вида. То есть, у нас а, будет вид в любом случае на озера в сторону Марины и вид будет а, на заднюю часть G.L.T. Ссылочка внизу. Да, также еще хочется сказать, что действительно кластер Кей, вот я как бы сейчас сам в нем живу, очень удобен тем, что ты можешь через переход, через Шейк Зайд, потому что там находится станция метро, примерно куда я пальцем показываю, вот где-то вот в той части, а, там можно перейти на Марину и дойти до нее пешком. Это именно в этом уникальность этого кластера и есть. То есть их здесь не так много, которые находятся именно к этому переходу. То есть если бы вы, например, вот там что-то рассматривали, оттуда пешком до Марины уже не дойти. Это да. очень далеко. Если интересно, знаете, что здесь есть. В рассрочку все это можно купить. Ну и пока идем к машине, хочу сказать вам, что курс доллара понижается. Это благоприятное время для диверсификации доходов, чтобы получать часть в рублях, часть в долларах и все время получать какую-то одну цифру в мировой валюте. На самом деле, многие именно из-за этого покупают вообще Дубай Я рассматриваю за границу в целом. Ну и мы стартуем, господа, на нашей семиместной ракете в самой минимальной комплектации. Но я вот сколько здесь на ней езжу, мне прям очень нравится машина. Большая, комфортная, вместительная. Может быть, потом что-то подобное себе приобрету. Она просто супер дешевая, и если говорить, например, про тачку как первую машину в Дубае, то она... Очень подходит вообще Под все задачи а еще и 7 мест То есть можно всех куда-нибудь забрать Вот вам наглядное понимание Где находится Марина, а где находится GLT Вот кластер GLT Справа от нас Гольф Поля А через Зайт Роуд Вот там находится Марина И вот мы сейчас с вами туда и направляем Вот отсюда вообще лучше всего будет показывать Если сейчас чувак нам дорогу не перегородил Вот Марина, а вон GLT Вот как бы и вся разница между ними желтей чуть дешевле марина чуть дороже но при этом и там и там прикольно здесь значит зашла очень важная информация дубай снова рекордсмен, рекордсмен. данную новость нам сообщил наш сотрудник но я да я просто давай ближе Не к делу что там дубай как выделился Это, Кстати, статистика из интернета э, занял первое место по количеству эскорта на душу населения и на квадратный э, километр друзья. Поэтому ни в одной стране мира нет столько прекрасных э, дам, которые готовы, готовы разделить с вами ваше время за ваши деньги. Поэтому, друзья, если кому нужен большой выбор, в Дубае это есть. Это просто не то, что мы их посещаем, но это... чтобы ничего не говорил вообще. Это известный В общем, мы доехали до первой точки, товарищи, и это вот такое поле. Но поле в одном из самых лучших мест на Дубай-Марине. Почему это самое лучшее место, господа, хочу спросить я вас. Конкретно вот это? Конкретно это. Как раз у нас выходил обзор такой полноценный про шовы Марины. Я там много говорил о том, что вот видите, бич-фронт. Вроде, ну, классный проект с двух сторон вода, но когда он полностью будет застроен, когда он будет заселен, здесь тупиковая улица. И будут и пробки. Там, ну, там точно будут пробки, вот там внутри точно будут пробки. И так концентрация достаточно высокая будет людей на единиц площади. Здесь классный участок, потому что он прямо выходит на яхт-клуб, то есть у вас обалденный вид либо туда, либо вот в эту сторону. Ну, на, на марину, марину тоже, да, он впечатляет вот этими высотными строениями. Либо у вас еще может быть вид в сторону Blue Waters, колеса обозрения, либо в сторону пальмы. Ну, короче, видовые характеристики, как ни посмотри, везде классные. И очень комфортный заезд. Вот мы сейчас даже с тобой ехали, мы не решили, куда нам ехать, на ходу сориентировались, не повернули вот здесь вот, да, то есть заезд на, э, на, на Харбор. Проехали дальше, вот отсюда заехали, то есть здесь... Два заезда, короче, без пробок, без ничего. И это отличает от Марины, от центра Марины. От внутренней части от внутренней Марины, части, скажем, где постоянно, ну, в час пик всегда пробки. Да, там и не в час пик, там вообще всегда, по-моему, пробки. Короче, я ненавижу не Марину за счет, за то, что там постоянно ты стоишь на этих пробках. Короче, здесь, значит, будет строить проект свой Шоба. У ребят, значит, будет там свой собственный скейт-парк, куча бассейнов, спа-зоны. В общем, все, что угодно, все будет, значит, здесь. А вот здесь, рядышком, будет строить дамаг через дорогу, получается, в сторону бич-фронта. И Надеюсь, тоже место парк, как парк, бы очень парк, хорошее. И, грубо говоря, здесь чуть дороже, там чуть дешевле. Но цены плюс-минус одинаковые. И именно это место лишено проблем дубай марины Что здесь вы не стоите в пробках, вы пользуетесь всей инфраструктурой дубай марины У вас здесь есть прогулочные зоны, есть пляжи, есть крутейший вид на колесо обозрения. Кстати, мало откуда он реально с Мариной открывается. И здесь вы покупаете качественное жилье, новое жилье. Не какие-то да. там вторички, да, которые... Ну, вот а... это вот, чтобы вы понимали, здесь можно прям сильно-сильно дешевле найти жилье, но у него достаточно большое количество проблем, там есть усунуться, где-то с коммуникациями, где-то где-то, когда куча народу в одной квартире. Короче, есть нюансы. Здесь мы говорим о... Во-первых, это элитка, да, то есть это будет очень высокий уровень. Я там прям снимал шоу-рум, шоба, которая готовила в том числе под этот проект. Там реально все на очень высоком уровне. А, вообще, это, кстати, даже не Марина, это Дубай-Харбор называется. Вот именно вот этот район. А, мало кто знает... GBR тоже, он это формально другой не район, относится да. Марине, это, вот Марина это как бы уже вторая линия от моря. Тут вот я сейчас прицелюсь просто на камере, сейчас скажу, вот это GBR, а вот это Марина, но для всех... Вот, грубо говоря, кто смотрит этот канал, знаете, что вот это все, и даже пусть бич-фронт, это все будет Марина. Ну, по да. <laughs> Потому что это одна локация. А, кстати, здесь еще у ребят есть маленький аэродром. А, здесь находится Skydive Dubai. Это отсюда ребята, значит, стартуют на своем маленьком кукурузнике <laughs> и прыгают, ну, значит, над пальцем. садятся тоже постоянно. Вот здесь говорят, очень вот. круто. Красиво, да, здесь все? Мы сейчас просто с вами через мост переедем И заворачиваем на Skydeck Dubai Вообще, короче, когда едешь по Дубаю Ты понимаешь, что вот очень много Вот таких вот заборчиков стоит И это говорит нам о том, что там сейчас Как бы находится парковка спецтехники Какие-то автобусы там ставят Но свято место, пусто не бывает Поэтому рано или поздно Какая-нибудь строечка здесь окажется. А здесь находится спортивная зона для того, чтобы погруж побить, какие-то покрышки Интересно. там и так далее. Мы, я думаю, то, что туда сходим, просто посмотрим. Приехали, значит, с вами на Skydive Dubai. Вот он находится. И я здесь крайний раз был в 2018 году. Хочу вам сказать, что это была чуть ли не крайняя точка. А сейчас здесь есть бичфронт, куча зданий. В общем, все уже готово, все работает. И вот эта часть, это и есть аэродром. На самом деле, если вы любите вот этот парашютный спорт или что-то вот в этом духе, то в Дубае как раз таки всегда созданы для этого хорошие условия. Потому что если вы, например, куда-нибудь в Краснодар или Москву приедете, там, то дождь пошел, то ветер какой-то там неподъемный, то еще что-нибудь. Здесь в этом плане всегда погода хорошая. И вот сейчас как раз самолет вам летит. Парашютистов он уже выбросил. Ну, на камере будет не видно, но я думаю, что мы сейчас кого-нибудь зацепим. То есть у них здесь есть большая такая Зеленая площадка, туда они прилетают. Ну, блин, вот Дубай, он именно этим крут, что здесь вообще все, что хочешь, все есть. Вот прям да. все. А стоит, если за квадратный метр переводить дешевле, чем в Сочи. Раза в два примерно. Примерно, да. Ну во хотя сейчас, наверное, уже плюс-минус столько да, же, но опять же дешевле. Во -во -во вообще Дубай из э, всех мегаполисов мира один из самых недооцененных. Но это не мое мнение это так считается вообще. Здесь реально доступная недвижимость, а с учетом рассрочек бесплатных для, для россиян это вообще как бы... Но деньги дорогие, да, здесь бесплатные рассрочки на 3-4-5 лет. Так что делайте выводы сами. Да, господа. И слава богу, на самом деле, что он недооценен, потому что мы сейчас можем с вами в длинную покупать здесь, сдавать эти квартиры в аренду, получать деньги не обесцененные инфляцией. И это очень важно. И это круто, короче. Вот Дубай этим прекрасен надо брать здесь значит инструкторам упаковывают эти парашюты то есть у них тут строп они их распутывают вот этот вот а, парашют, который выбрасывается, чтобы потом толкнуть уже основной. Стоимость прыжка в тандеме 2500 дирхам или 680 долларов или 46 тысяч рублей на сегодняшний день. И мы, значит, здесь помогли ребятам из России. А у них, значит, с собой были только доллары. Доллары здесь не принимают. Они говорят, идите меняйте. Но пока вы будете менять, очередь может закончиться, потому что уже типа все забронировано. Эта замечательная девушка сейчас будет прыгать. И она пообещала нам вставить видео. Точнее отдать его нам. А мы его ставим сюда, как это вообще будет выглядеть. Так что мы сейчас ей пожелаем удачи. Нам осталось только дождаться ее, как она сейчас прыгнет. передвигаемся с вами на Гравити на пляж. И вот здесь вот, как мы с вами только что говорили, свято место, пусто не бывает. Будет тоже когда-нибудь что-нибудь интересненькое. Это такой клубный пляж. Кто хочет, быть на море, тусить, танцевать, пить коктейли с девушкой, с женой. Может там с другой девушкой. Познакомиться, может, может познакомиться с кем-то. Да, здесь потому что притяжение молодых людей, девушек, в общем. Такая вайп такой тусовочный, в общем, скажем так. И здесь еще есть у инклюзив. Ребята, на входе здесь какая-то роща зеленая. Кафе. И сам бич клаб выглядит вот так. Ну, как бы место тусовочное, такое хорошее, интересное. Сцена здесь есть. Танцы, пляски, опероль наливают. Ну, и большой пляж находится там. А, я, наверное, не буду снимать вам пляж, потому что могут забанить сейчас весь видос. Ну, именно охранники скажут, что удаляй там или еще что-нибудь. Но выглядит хорошо. Атмосферно. 300, сколько-то там дирхам, Артем вам говорил, стоит All Inclusive вместе с коктейлями. То есть здесь, пожалуйста, загораешь, кайфуешь, гуляешь. Вид крутой на Марину открывается, конечно. Хорошее место, да? Ну да. И всем вы этим тоже можете пользоваться, если покупаете вот недвижку на Марине, либо где-то вот тут поблизости. Даже если не поблизости, можете приезжать сюда, ограничений нет. 350, по-моему, да? 300-350, да, dirham инклюзив на все. Можешь с женой сюда сходить, мне кажется, покайфуете. Да вот, что-то даже я и собираюсь теперь. В общем, почему мы вам вообще не показываем сейчас варианты до товарища? На самом деле, вариантов на Марине именно во вторичке есть достаточное количество. Но! Тимур! Расскажи, пожалуйста, почему мы не показываем сейчас варианты вживую? Да потому что вчера звонков 10 сделал, и сегодня штук в 15 с утра. Все арендовано. Потому что хорошая недвижимость здесь, она всегда арендована. Аренда здесь пользуется бешеным спросом. Там загрузка до 99% доходит. В танхаусах, в таких локациях, как Марина, Даунтаун, даже в том же самом GVC очень сложно найти неарендованный. Такие, такая ситуация. То есть, если ты будешь покупать на вторичке, то, скорее всего, ты будешь даже покупать я, уже с арендаторами. Да, я сейчас... Ну, есть такой момент. Если ты хочешь найти вариант подешевле, тогда он будет с арендаторами. Если ты хочешь найти без арендаторов, то он будет всегда на несколько процентов дороже, чем на вторичке. Я вот даже сейчас себе искал когда квартиру. По одному варианту я договорился. Через неделю должен был арендатор съехать. Я говорю, хорошо, созвонимся через пару дней. Созвонились, квартира ушла. В итоге я нашел другой вариант. И без просмотра квартиры за месяц до того, как я заезжаю, я уже проплатил за полгода, чтобы эта квартира просто не ушла. Ну, а по-другому здесь никак. Ну, соответственно, то есть, когда вы приезжаете выбирать, например, недвижимость сюда, то вы, вот Тимур, например, вас или Артем встречает и говорит, вот в том доме, короче, будет 80 квадратных метров, фотки там, ну, покажут, да, и вот все, фото... и даже зайти нельзя будет никуда, ну, к сожалению. в большинстве случаев, да, очень редко можно зайти. Ну, если с арендаторами можно договориться, но они вряд ли вас опустят. Ну, это очень редко кто лояльный арендатор. И, ну, это не то, что даже не лояльный арендатор, а почему, я объясню. То есть, конкретное объяснение есть, уже сталкивался с этим. Просто куча звонков, куча просмотров, арендатор 1, 2, 3, 5 пускает, а потом говорит, все, до свидания, ребята, я устал. Вот такая ситуация. Так что... Не думайте, что там все легко и просто. Не все. Легко и просто. Но мы стараемся. Вот мы нашли человека в МБЛе с просмотром квартиры. Просто повезло, она оказалась пустой. Но да. такое бывает очень редко. Из там 20 вариантов вот только один такой. Да, неделю назад Не каждый сказал. может легко купить вторичку. Да. Мало кто может это сделать. Мало кто может это сделать. Тем Желтые более слова. В сегодняшний день. И в завтрашний день не каждый может смотреть Все, все, все Пойдем нравится. посмотрим, как Zero кстати Хорошо Но, с учетом всех вот этих моментов Для вашего понимания, мы сейчас доедем до Марины Возьмем какую-нибудь точку там и расскажем вам вообще, сколько стоит, какие есть условия. То есть у нас вот сзади сидят два специалиста, которые уже в этой вторичке там все съели. Ну, не все, конечно, но уже многое что. Да. И расскажем просто, какие есть условия, какие будет плюс-минус площади, для того, чтобы вы уже с пониманием могли обратиться. Ребята вам уже дальше там все расскажут, что будет происходить. Мы сейчас с вами передвигаемся по Марине, и нам очень повезло сейчас по времени, потому что время сейчас 13.30. Здесь нет пробок. А если бы мы с вами оказались здесь вечером, то вы бы спокойно могли бы на телефоне посмотреть наш обзорчик, который еще до сих пор не посмотрели выбрать себе какую-нибудь недвижку позвонить нам и уже что-нибудь купить вот. вот такие вот пробки на Марине по времени мы, значит, пришли с вами на Марину. и вот с этой точки мы с вами просто охватим цены на районе. Как вы уже поняли, то во многие объекты мы попасть не можем, но во многих из них есть предложение. И вот сейчас, благодаря ребятам, мы с вами познакомимся с этой стоимостью. Давайте, наверное, начнем с минимальных, может быть, цен, а там уже дальше как-то двинемся вперед. Ну, минимальные цены – это вот в таких старых домах. В желтых? В желтых. Это уже, они GBR. относятся к GBR, да, это не Марина, там… Цены 1,7-1,8 миллиона на однокомнатной квартиры. Это 100 метров? 100 метров, 95 квадратных метров. Там также бассейны, там также есть парковки, там выход на пляж. Но туда очень сложно заехать на машине, потому что всегда пробки. И еще скажем, что вот эти песчаные дома, которые на первой линии Джибиара, почему Джибиар назвали Джибиаром, это как раз в честь вот этих домов Джумера Бич Резиденс. Это вот здесь 46 где-то башень на первой линии. Они самые старые, им где-то около 20, наверное, лет, и там... Почему недвижимость сравнительно недорогая? Потому что там, так скажем, живет контингент, который квартиры ну, сдают в шеринге. Там большие площади, и во многих квартирах живет там по 5, по 6, по 7 человек. Если вы хотите для себя, то ну, это вариант рассматривать, не подходит. Но опять же, под аренду, если вы... Вот, да, да, под да, аренду, если под аренду Особенно если вы найдете какую-то компанию, которая поможет вам сделать из нее да. шеринг, то, конечно, с нее доходность там можно и 20% годовых иметь. Но, опять же, Шеринг это, это не совсем законная штука, да, в Дубае. Окей, то давайте дальше. Это, это, это тема для местных ребят, кто активно хочет заниматься недвижимостью. Это хороший. Ну, кто вложение. знает уже, да. купал. Да. То есть как пассив это, конечно, не подойдет. Хорошо, давайте дальше. Если, например, мы с вами рассматриваем более-менее какие-то новые дома, но не люкс-сегмента такого обычного. Ну, вот хороший дом. Sparkle Towers. А здесь однушки, именно видовые, то есть с видом на канал. Вот сюда, на... Ага. Бухту они стоят порядка 1,8-1,9 миллиона дирхам. А в аренду эти квартиры будут стоить также. То есть здесь, если смотреть, есть квартиры видовые, они стоят порядка 1,8 миллиона. Есть квартиры не видовые, они стоят там миллион 550, может быть миллион 600. То есть нужно смотреть. А в аренду, соответственно, те, что видовые, они сдаются где-то 150 тысяч дирхам в год, это мы говорим про годовую аренду, а те, что подешевле варианты, не видовые, они порядка 125 тысяч в год. Но они дешевле стоят. Они дешевле стоят, да. То есть порядка грязными, порядка 8% годовых получается с годовой аренды, ну, чистыми за вычетом сервис-чарджа и прочего, ну, где-то 6,5% будет получаться. Но если сдавать это в краткосрок, отдать управляющей компании, которая будет сдавать это помесячно, то, ну, 8-10% годовых можно чисто не получить. Хорошо, что еще есть? А, кстати, господа, я вам сразу скажу, что мы вам именно называем здесь цены на однокомнатные квартиры. Есть и двухкомнатные, но просто основной контингент людей у нас рассматривает эту недвижимость под пассив. Поэтому мы сейчас вот именно под эту задачу это все и рассказываем. То есть, если интересно, под собственную резиденцию двухкомнатную квартиру, они тоже есть, но это отдельный запрос. Мы просто сейчас не будем распыляться и рассказывать, сколько это все стоит. То есть, для там даже отдыха, например, семье, там приехать втроем, это вполне будет достаточно одна комната, потому что они все большие, они там 70-80 квадратов, да. Хорошо, давай дальше. Ну, вот эти здания у нас постарше, вот на первой линии идут. Это на остаток. первой линии Марины именно, не Джибиарда. Да. Это здесь, вот эти вот здания. Здесь цены от одного и 1,2 до 1,5 миллионов на однушке, они также примерно 75-80 квадратных метров. Ну, в аренду, соответственно, они около 100 тысяч дирхам будут годовые. Ну, также, если все-таки берем мы квартиру на Марине, я советую сдавать именно по месяц. Здесь есть управляющая компании, с которой мы поможем вам связаться. Мы с ними взаимодействуем постоянно, передаем им клиентов. Отличная компания, у них более 500 апартаментов в управлении. Проблем никаких нету. Они будут вам перечислять ваши деньги. Хоть на ваш счет в России, хоть на ваш счет там в Таиланде, где угодно. В любой стране мира. Либо вы можете раз в полгода, раз в год приезжать и забирать наличные проблемы в этом нет. У тебя же у самого квартира здесь есть. Ты у же меня, ее тоже сдаешь. У меня квартира, но ну, она в той части Марины. Там студия Ботаники Тауэр. Отлично сдаем, да, через управляющую компанию. Я живу здесь, поэтому я прихожу каждый день. Каждый месяц, 10 числа забираю, конечно. Но сейчас аренда, конечно. Сейчас эта квартира приносит порядка, если она стоила... 900 тысяч дирхам, она приносит э, почти полтора почти полтора процента в месяц, то есть где-то 1,3 процента в месяц, но это, но это сезон, то есть понятно, что у меня в год не будет там 18 процентов и 15 процентов, то средние годовой где-то порядка 10 будет, но вот именно ноябрь, январь, февраль и декабрь, да, там порядка ну, 1,2-1,3 процента она приносит чисто. Вида. Самое новое здание на Марине, это да, самое на сегодняшний здание, день. Здание, которое вот только-только сдалось, потому что на здесь нет. Есть какие-то там на дебрях там отели, стройки, а вот именно из резиденции это вот самое новое здание. Вот буквально недавно только здесь мыли окна, приводили порядок. Там месяц назад был забор. Вот здесь есть однушки у нас от двух, 200 двух-триста ван-бэдров. Ну их сложно найти, я вот сегодня искал да. тоже клиенту подбираем, что-то нету, пока только по два с половиной, но опять же за два с половиной у вас уже будет видовая квартира но это видовая, но, да. клуб. <сёк> Аренду пока сложно оценивать, но порядка 180 в год за одну однушку она здесь будет 100%. Ну, как минимум, это потому что самое новое здание, оно, знаете, вот даже если просто на Марину смотреть, то оно особняком такое стоит, высокое здание, красивое, новое, свежее. И, соответственно, аренда здесь, ну, всегда а, выше да. и стоит. Там большой бассейн, вот на этаже на пятом на Здесь первые этажи, вот эта первая часть, видно, это, это будет гостиница, все остальное это будет резиденция. Она уже сдана, городу передана, сейчас идет выдача ключей. То есть месяц-два она уже будет заселяться. А там еще остались постхендолеры или нет? Да, там есть пару, но опять же, это сложно найти, но есть квартиры, попадаются с постхендолером. Порядка 30% от суммы покупки идет на два года. Это и мы говорим рассрочку. После доллара, это после ключей рассрочка yeah. еще действует. У застройщиков некоторых есть, были, по крайней мере, раньше. Сейчас практически такого уже нету, что люди продавали в ковид. Не люди, а компании продавали в ковид, когда был спрос меньше. Давали более длинную рассрочку, и после получения ключей у вас оставалось там, от 50 там, до 20-30% оплаты именно на после ключей. Хорошо, и здесь еще есть проект, который сейчас строится. Это LeafLux. Это уже лакшери сегмент. Находится да, вон он там, на... чуть дальше на Марине. Ближе... А, расскажи нам про него что-нибудь. Ближе к Скай Дубаю, ну, такой люкс-сегмент. Это где а... мы с вами были, вот, ну, там, да. в той части? Это, получается, на первой линии Марины, mm -hmm. а ближе к Скай да, Дубай. Uh -huh. а, от него можно прям пешком пойти на пляж Жибиара, ну вот на все эти пляжи, и Гравити, там, Барасти, в принципе, куда угодно. И, и также на променад Марина самой. И также на променад Марина, да, самой. То есть э, здание где-то там 46 этажей, аминтис, там гольф-поля, э, тренажеры, бассейны, там инфинити э, бассейн. То есть И в принципе тоже, что характерно, в, в той части нет пробок. Вот мы сейчас говорим про эту часть, вот здесь, да, здесь еще какой минус? Надо здесь сказать, пробки, что... да. Здесь вот у нас... Короче, вот эта часть марины, это более пешеходная часть марины. Да. То есть, если вы вот сюда приезжаете отдыхать, по кайфу место, тачку как бы, если вы особо не будете использовать, то окей. Если вы переезжаете именно для жизни, там, или там полгода жить, полгода отдыхать, вот эту часть Марины, ну вот эту часть Марины, лучше не рассматривать. Как бы здесь еще окей, можно по эту сторону канала. Сюда просто достаточно проблематично заехать. А если мы говорим про жизнь, если хочется Марину, то лучше рассмотреть вот ту часть, дальнюю от нас. То есть вот тут у нас находится море, и если мы, например, с вами вот смотрим, то вот та часть, она более оптимальна именно для резиденции. Да, и в проекте Лифлюкс там, соответственно, есть также и пентхаусы со своими бассейнами, кто уже хочет э, что-то такое вот уникальное для себя. Там отличные видовые характеристики как на blue waters на так. пальму так и на марину в эту сторону и можно сказать что здесь вид красивый и туда вид красивый вот сдается она сдается в двадцать году и цены значит на однокомнатные квартиры я вам назову в долларах начинаются от 500 600 это именно за однушки вы как бы это рендеры сейчас видите и там действительно это люкс резиденция поэтому как бы, цена и соответственно выше чем на все вот это вот остальное что мы вам здесь назвали то есть в зависимости от ваших задач в зависимости от вашего бюджета с каким контингентом вы в дальнейшем хотите контактировать вы можете выбрать по сути под любой бюджет себе объект на Марине и уже дальше его как-то реализовывать. Да. Либо как-то сдавать его, либо жить, либо еще что-нибудь. То есть хотите GBR, там недорого. Хотите студию, вот, например, как у нас Тимур просто несколько квартир купил, у него, значит, одна вот студия есть на Марине, то есть не однушка. И он тоже с него получает хорошие деньги. А хотите, например, себе сделать квартиру, в которой вы сами живете какое-то время, там, условно, 4 месяца в году, а остальное время вы ее сдаете, то покупаете однокомнатную. А тут уже в зависимости именно от бюджета, от самого уровня дома от его возраста и так далее то есть ну, все здесь абсолютно вот все что вы видите все сдается в аренду марина на сегодняшний день это один из лучших районов для пассивного дохода то есть вы приобретаете передаете управляющей компании они занимаются всем начиная от э, передачи в аренду получение ключей обслуживания и перевода вам денег на счет в общем, господа, для того, чтобы не перегружать вас информацией, мы э, сейчас вообще двигаемся очень в другой район. Но я хочу сказать вам, что мы вот на этой точке закончим это видео. Вы увидели вообще инфраструктуру Марины. Так получилось. Посмотрели скайдайв, посмотрели вообще недвижку. Жаль, конечно, что не получилось именно зайти, показать вам лоты, но очень хотелось. Но, тем не менее, я думаю, что вы прониклись этой атмосферой. И если вам интересна недвижимость на Марине, вы хотите ее рассмотреть под разные задачи, то все ссылки на контакты вы увидите внизу в описании можете заполнить форму можете просто нам позвонить то есть без разницы мы с вами свяжемся в любом случае дадим вам самую полную информацию ну и также есть например у вас есть человек который интересуется дубаем вы агенты вы не понимаете как можно этот запрос отработать то наши двери всегда для вас открыты и пожалуйста можно с вами сработаться то есть помочь вам в оформлении поиски и так далее так что мы открыты как и для b2b так и для B2C рынка господа вам всем удачи хорошего настроения ссылки указаны внизу звоните пишите рассказывайте про этот канал своим друзьям, потому что здесь горят интересные вещи. Удачи вам и пока.